Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня будет вторая часть по разгону депозита с 1000 до 100 тысяч долларов. Это будет сложный путь во всех планах, что морально, что психологически, потому что к таким суммам я вообще как бы на фьючерсах не готов, но посмотрим, что из этого всего получится. Изначально я думал провести этот весь разгон в режиме реального времени, то есть в прямых трансляциях, чтобы это прям была историческая такая тема, но после подумал то, что в чате иногда появляются провокаторы, появляется много таких негативных людей, я понятное дело замечаю много и позитивных но иногда когда у тебя там уже начинается какое-то влияние эмоций потом когда вот люди поддевают но ну, это понятно все больше больше негатива это отрицательно влияет на торговлю поэтому я пока решил немного отложить прямые эфиры но дальше уже посмотрим по настроению начинал я свой разгон 12 января вот этот день закрыл я его в минус 16 долларов ну и на следующий день уже закрыл плюс 38 долларов во всяком случае там были сделки не такие какие я бы вам хотел показывать все-таки знаете это такой большой путь где если даже хоть немного на начнут преобладать эмоции, вероятнее всего все пойдет не так. Поэтому это путь, в котором я должен сам себя хочу я не хочу научить эмоциям и все-таки дойти до этой цели. Я думаю это возможно, как бы пока в голове, да ты понимаешь с 1000 тысяч 100 долларов, ладно это 100 долларов, которые там не жалко потерять, но если с 1000 дойти хотя бы до 10-20, до на 20, ну, 20 спустить, это уже все-таки целую машину можно потерять, поэтому тут очень важно, надо контролировать эмоции. Я решил все-таки уже показывать вам те нормальные сделки, не заниматься там какой-то ерундой потому что на самом деле прошлая неделя была ну просто какой-то непонятный. Заходил в некоторые сделки без каких-либо подтверждений, то есть вообще просто, грубо говоря, на рандоме, поэтому и такие сделки показывать я не вижу смысла. Теперь давайте уже приступим к делу. Первую свою сделку я открывал по инструменту Роза. как вы видите, я вернул баланс к 1000 долларов, ну то есть я вывел там 16 долларов, которые сверху наторговал, но ну, потому что все-таки надо начинать уже с чистого листа, так скажем, чтобы начиналось все максимально красиво. По данной ситуации мы с вами видим статистику, Стакани спота есть у нас крупная плотность и от этой плотности я начинал набирать позицию в лонг. В целом эта сделка была очень даже хорошей, потому что смотрелась она не только хорошо по стакану, так и хорошо смотрелась технически. Вот у нас стакане опять же начали подкидывать эти самые крупные плотности, когда их разбирали, их еще опять же подкидывали. Единственное, что было немного непонятно, это где здесь поставить стоп лосс. В данной ситуации я сначала стоял вручную, но потом сам для себя решил то, что какой ручной стоп, я уже сколько раз выставлял ручной стоп и замечал то, что даже если ручной цена идет не в мою сторону я начинаю соединяться соединяться ну и начинается короче полный бред в данный момент цена идет еще немного ниже поэтому я принимаю решение здесь немного добавится в позицию средний мой рабочий объем сейчас будет от примерно 5 я думаю до 10 тысяч долларов пока я там не разгонюсь хотя бы до полторы-двух тысяч долларов ну потому что заходить допустим на рабочий объем 15-20 тысяч долларов это для меня немного жестко и даже если убыток там идет 50-100 долларов я не знаю это как-то сильно бьет по психике и уже Следующую сделку ты находишься, ну я бы сказал, не по теханализу, а просто как-то на эмоциях. Вроде как все отлично, цена дальше идет на повышение, но здесь было довольно-таки запильно, и цена сразу развернулась и пошла опять вниз. Здесь я добавлялся, насколько помню, в позиции. Да, вот еще добавился. Ну и стоп лосс я примерно держал вот за этой плотностью. По стоп-лоссу не выбивает, хотя было очень близко. И вот смотрите, как грамотно можно выставлять те самые стопы по стакану. Если бы я заходил просто по техническому анализу, возможно, я бы там закинул за какой-то минимум, меня бы как-то выбило. А по стакану я четко знал, где мне поставить. Ну, опять же, обратите внимание, то, что у нас есть большая разница между стаканом спота и стаканом фьючерсов. Это было довольно-таки плохо, потому что в любой момент могло нечаянно просто зацепить мой стоп-лосс. Но здесь все было хорошо, цена снова, смотрите, опять нырнула на понижение, чуть было, опять же, меня не закрыли по стоп-лоссу перед той самой ракетой, которая дальше была. Ну, собственно, раскинул лимитки, по которым хотелось бы фиксироваться, часть скидывал просто по дороге, потому что понимал, все-таки уже зашел на довольно-таки большой объем. Несколько моих лимиток сверху зацепило, буквально 2 или 3 лимитки, насколько я помню, ну и дальше цена уже у нас опустилась на понижение, вот третью лимитку зацепила. здесь у нас стояла крупная плотность на круглом числе 52 цента на 1 миллион монет и получается то, что здесь вероятнее всего уже мог произойти разворот либо мог быть пробой вот этой вот и серии уровней. Я лично рассчитывал то, что у нас пойдет на самом деле хороший пробой на повышение, поэтому и приносил стопло, чтобы выжать ну хоть какое-то максимальное движение. Опять же, почему я не оставил стоп лоссом внизу но ну, вероятнее всего, если цена здесь развернулась, вероятнее вообще пошла на понижение. Некоторую часть забрала по лимиткам, и остатки этой позиции уже были закрыты по стоп лоссу. Эта сделка мне принесла почти 100 долларов чистыми, если показать вам по дневнику трейдера, то эта ситуация выглядела примерно вот так. Вы просто посмотрите, насколько было обидно, потому что дальше просто была огромнейшая ракета, и в эту ракету я как бы не сел, но дальше вы поймете, какая у меня была ошибка. Следующая сделка была открыта снова же, по этой монете, цена в очередной раз подходит к этому уровню, есть у нас та заявка, как вы помните, она была на 1,2 миллиона, тут осталось уже буквально половина, в это время я сижу с девушкой, она говорит, ты посмотри какая активность, возможно сейчас пойдет как бы хорошее движение в лонг то есть пойдет хороший пробой, я вижу да, то что на самом деле эту вот плотность разбирают, буквально за считанные секунды я захожу в лонг, захожу на довольно таки хороший объем и рассчитываю увидеть там прям хорошее движение в лонг но тут резко прям цена начинает вкатывать ой как я тут ругался вы просто не представляете потому что вот буквально э, ты заходишь хорошо в позицию но тут буквально проходит 1-2 минуты и цена вот улетает просто от твоей точки входа хорошая активность стакане была заявка мы заявку эту разобрали но должен быть хороший пробой там плюс еще технически очень много уровней пробой которых можно было заходить то есть все смотрелось максимально хорошо в данной ситуации как вы видите я пока не добавляюсь пересижу опять же стоп лосс это моя уже эмоциональная ошибка но эту сделку я вам хотел показать, потому что вот не всегда бывает такое, вот многие пишут, как там торговать в пробой, ребят, была хорошая активность, была плотность, мы плотность разобрали, по идее должен быть пробой, почему пошла коррекция, мне непонятно, плюс у нас здесь есть вот такой вот поджатие, плюс есть торговка перед уровнем, то есть все факторы хорошего пробоя, почему его не было сложно сказать, но во всяком случае тут уже буквально спустя 15 минут цена снова подошла к этому уровню и здесь смотрите какой был момент здесь я уже добавлялся в пробой, почему? потому что в стакане спота четко видно то, что начали подкидывать плотность на лонг вот та самая плотность ее начали подкидывать, но опять же буквально за 2 секунды ее разобрали и никакого там хорошего движения в лонг не было когда уже пошел первый импульс, вот более менее нормальный, я решил перенести стоп плос без убыток, но потому что для меня было непонятно. Мало ли это просто такой, знаете, ложный закол, цена сейчас развернется пойдет дальше вот так вот по тренду, там к нижним уровням, потому что, как вы видите, здесь такие проливчики бывают нормальные. В общем, перенес топлос без убыток, мне сразу без убыток выбивает, точнее в плюс 6 долларов, было максимально обидно, но, блин, вот так вот бывает, и если вам показать по этой сделке, вы просто посмотрите, это просто обиднейшая сделка, потому что вот, захожу здесь, пересиживаю такие довольно-таки большие убытки, почему я их пересиживаю? Потому что я уже заработал вот 100 долларов чистой прибыли, я думал, ну если сделка пойдет в минус 100 долларов, ну тогда хрен с ним, закрою, начну, грубо говоря, опять же, путь заново там со, со, с 1000 долларов. Максимально обидно, но уже ничего не поделать. Следующая сделка была открыта по инструменту Dask и здесь можно было заходить дважды, кстати. Эту плотность я еще изначально видел и хотел вот набирать позицию в данном месте тоже чтобы набрать позицию в шорт но опять же здесь я не заметил заходить по плохим ценам мне не хотелось здесь я опять же принял решение зайти от этой самой плотности она уже стояла довольно таки давно на 2 и 3 миллиона монет технически здесь ничего особенно там интересного нету да можно было накинуть вот такой вот трендовый уровень который мы уже касались там раз два три раза здесь мы его пробили но здесь единственное что вот только была заявка на которую я опираюсь собственно цена сразу от этой заявки отскакивает уже можно было фиксировать там плюс 20 долларов но дальше у нас нас опять же идет хорошее движение вверх. И здесь я раскидываю лимитки, по которым хотел бы добавиться в позицию. Стоп-лосс сразу прячу за эту крупную плотность. И лимитки, если что, как я вам сказал, добавится в позицию по уже более лучшим ценам. Сейчас обратите внимание, на стакан спота у нас уже не 2 миллиона монет, осталось буквально 600 тысяч монет. Поэтому это уже надо учитывать. И То есть в этой ситуации нету прям железной такой точки, за которой мы бы могли прятаться. Если изначально да, была там плотность, за которой мы стояли, то сейчас уже такой вероятность там нету. Цена поднимается еще выше, как вы видите, я уже убрал лимитки. Почему убрал? Да потому что я вам говорю, убрали эту плотность и теперь уже нету той железной вероятности, за которой я бы прятал свой стоп-лосс. Поэтому и добавляться в позиции было бы, я сказал, немного нелогично. Дальше у нас идет хорошее движение на понижение, возможно часть просто вкинули по рынку. Я, если честно, за этим уже не наблюдал. Перенес стоп-лосс некоторую часть, я уже переносил. Ну и стоп-лосс, собственно, поставил за вот эту вот пятиминутку на открытие новой. Собственно, хотелось как можно больше движения, как вы помните по прошлым ситуациям, если бы я просто переносил стоп-лосс, да, там за каждую пятиминутку, я бы выжил вообще просто огромнейшее движение. Цена по данному инструменту подошла прямо к трендовой линии, здесь я еще зафиксировал самую небольшую часть позиции, но ну, и остатки уже были закрыты по стоп-лоссу. Стоп-лосс выбило, было такое импульсивное движение далее этот инструмент вообще начал очень хорошо расти. Если вам показать по дневнику трейдера, то эта ситуация была закрыта у нас вот так. И вообще в целом за этот день мы отработали на 154 доллара, то есть начали уже неплохо, будем стараться так дальше продолжать, то есть в целом сделка была хорошая, то есть тут мы взяли свою коррекцию, на этой коррекции мы заработали, вышли максимально грамотно, все вообще хорошо, ну конечно в этом движении мы уже не участвовали, но понятно, там не было каких-то там супер вероятностей, не было плотностей, вот ребята, так у нас начинается разгон, почему у меня сумма постепенно увеличивается, потому что будут об этом не один раз вероятнее всего вопросы, смотрите, у меня в историях транзакций есть такое, как реферальный Кэшбэк. Он летит, да, тут вроде суммы небольшие, но их летит иногда и большие, то есть разные, поэтому если там будет баланс немного увеличиваться, я уже его э, не буду там обнулять или что-то делать, в общем будем вот так вот идти к 100 тысяч долларам, возможно это просто будет такая небольшая поддержка, э, немного будут мне эти цифры помогать, но во всяком случае это просто, чтобы вы знали, что цифры увеличиваются здесь из-за того, что падает дополнительно кэшбэк реферальный. Вот ребята, такая получилась торговля, всем большое спасибо за просмотр, Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Возможно, у вас есть какие-то пожелания, предложения. И также вам хочу еще напомнить, да, потому что забыл, все свои сделки я публикую в режиме реального времени в MaxBagScript. Здесь вот полностью все сделки. Это не сигналы, это, ребята, просто мои сделки в режиме реального времени. Я показываю, с какими трудностями сталкиваюсь, как у меня берут эмоции, не берут. В общем, я думаю, вы все понимаете. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья. Всем пока.